Здравствуйте, с вами магазин Инструмент-Центр. Сегодня у нас в обзоре набор инструмента от компании Alloyd NG4218P. Это артикул товара. Набор на 218 предметов. Начнем с упаковки. Или вот такая вот накладка на... Кейсе. очень яркие цвета красивая полиграфия идет и что указывает у нас производитель 218 предметов хром наделая сталь материал изготовления, комплектация с обратной стороны опять комплектация только уже в картинках и где набор сам производится это Китай заводской Китай гарантия на инструмент составляет один год Начнем из трещоток. Три рабочих квадрата и три, раб... три рабочие трещотки. Трещотки на 45 зубьев. Они разборные. Два винта выкручивайте, можно их обслужить внутри. Прямые. Рукоятки комбинированные резинопластик. Логотип ловит на рукоятке, на металле, надпись хром Vanagie. хром Vanagie i Размеры трещоток. Большая у нас 260 мм, средняя 210 и маленькая 155 мм. Реверс и также быстрый сброс и фиксация головки. Два воротка Т-образных под маленькую и под большую трещотку. Длина большого воротка 250 мм, маленького 110 мм. Проток 250 мм также в наборе служит как удлинитель 250 мм под большую трещотку. А переходник вы можете использовать для перехода с трех восьмых на одну вторую. То есть использовать головки от большой трещотки. Так далее. Удлинители. Под маленькую трещотку два удлинителя, 50 и 100 мм. Под среднюю трещотку один удлинитель, 125 мм. И под большую трещотку 2 удлинителя, 125 и 250 мм. Три кардана для трудонаступных мест работать под углом так и теперь головки В наборе шестигранный профиль головок и профиль торкс начнем с коротких головок под одну вторую дюйму коротких у нас 15 штук Самый маленький размер на 10 мм и самый большой у нас 32 мм. Надпись на головках, кромбонадий, ну и размер указывается 32 мм. И под одну вторую у нас 5 длинных головок. Самая маленькая у нас 16 и самая большая на 22 мм. Далее, головки под 3,8 дюйма. 10 штук. Вот они. Самая маленькая у нас на 10 также. Самая большая на 19. И под 3,8 у нас 6 головок длинных. Размер 10 мм. Самый маленький. И самый большой на 15. И головки под 1,4 дюйма. 13. 1 четвертую дюйма, 13 головок вот они самая маленькая у нас на 4 миллиметра и самая большая на 14 это короткие э, длинные 7 головок самая маленькая на 4 миллиметра самая большая на 10 миллиметров это под маленькую трещотку так, головки торкс 14 штук, Е4 самая маленькая, Е24 самая большая. Так, с головками все. Ключи в наборе 12 штук. Ключей самый маленький размер 8. И самый большой ключ у нас на 19 идет комбинированный. Так, набор Г-образных ключей, 10 штук шестигранных. И также представлен здесь очень большой набор бит под три трещотки. Биты используются с переходниками. И также есть биты, которые уже идут с переходником в комплекте, то есть головкой. Три переходника у нас. Под одну четвертую дюйма и под одну вторую. Одну четвертую, 3 восьмых и одну вторую. Вот они. Вставляете нужную биту в переходник и можете использовать с трещотками, с воротками. И также в комплекте есть две отверточные насадки. От одна у нас идет 210 миллиметров с магнитом. Ставили битую получаем отвертку. И насадка 155 миллиметров, 150 миллиметров тверточная рукоятка. Она используется или головки под 1,4. Вы можете одевать на нее. Или через переходник также использовать биты. Биты здесь у нас и торкс, и торкс с отверстием, и райп, и шестигранные, и крестовые, и шлицевые также есть. И также есть даже квадрат биты. То есть очень много типа размеров. Так, дальше у нас три свечные головки. Размеры 16, 21 головка и на 18. Две головки под 1,2 вторую дюйма присетящий квадрат и одна под 3 восьмых. Так, с комплектацией. Все. Кейс. А, еще забыл вам показать. Две биты еще есть Torx. Это T55 и T60. Две большие биты. И общее количество бит. Также забыл сказать. Их здесь 104 штуки. Ну и плюс 2 который я уже показывал кейс у нас черно-зеленого цвета верхняя крышка зеленая нижняя черная запирание на металлические замки есть также два ушка для того чтобы можно было повесить закрыть набор чтобы никто не пользовался в отсутствии вас зависы пластиковые внутри металлические вставки Хорошо держится, инструмент с верхней крышки не выпадает. И хотел бы отметить еще удобную рукоятку для переноски. Вес набора составляет 10,5 кг. На верхней крышке логотип олует. Теперь габариты. Ширина 48, длина с рукояткой составляет 38 см, высота 10 Вот такой вот универсальный набор инструментов для вашего автомобиля. И напоминаю за подписку на канал, за оставленный комментарий. При заказе вы получаете дополнительную скидку. Спасибо за просмотр. До свидания.